Достой вас, дорогие партнеры!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 это то, что мы являемся сообществом взаимопомощи и благотворительности. У нас на главной странице сайта есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. И там же на главной странице у нас есть отзывы наших партнеров. Любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть и дорожную карту, и, конечно, почитать наши отзывы наших партнеров. Кабинет у нас полностью автоматизирован. Есть уроки по кабинету в каждом кабинете наших партнеров. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании 10 маркетинг-планов плюс а, наш а, денежный кланопад. это глобальная матрица. На любой программе есть кнопка маркетинг, есть кнопка поисковик, а, есть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 Циклы очень короткие. У нас нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. У нас деньги все распределяются четко. 100% в сеть. Это деньги идут от партнера к партнеру. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен компания, кошелек, перфектмани, подключена приказ. И есть внутренний перевод между кабинетами что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно. И выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. У нас есть а, своя социальная сеть. У нас есть а, шикарнейшие инструменты для ведения нашего бизнеса. Есть, конечно, и у нас и чаты, и есть прямая связь с администрацией. И а, у нас теперь есть чат с промо-материалами. Любой а, партнер может заходить в, через свой кабинет в эти а, чаты. Какие же программы у нас были открыты и когда? А, 23 сентября 2021 года мы стартовали с одной программы. Она у нас а, и, по сей день основная программа и также называется она «Идеал М-Мини». 31 октября 2021 года у нас а, присоединилась площадка «Микромани». Фабрика клонов а, стартовала 6 февраля 2022 года и 3 апреля 2022 года у нас а, присоединилась основная наша программа, очень крутая, это «Идеал макси 1 июня 2022 года стартовала площадка Fast track это «Бег по кругу», это линейный шахматный маркетинг, где все деньги идут на баланс для вывода. И на годовщину нашей компании, 23 сентября 2022 года, у нас стартовала такая программа, как «Идеал М-Банк плюс Клонопад». Планапад сейчас а, у нас а, отделен и сделан отдельной м, программой. С а, 6 ноября 2022 года у нас стартовала площадка такая Максимани. Это очень хорошая площадка, где очень быстро можно заработать очень хорошие большие деньги. 11 декабря 2022 года стартовали наши а, ноу-хау. Это дубль микс две программы неуправляемые. Они без брони и расстановка идет слева направо на свободные места а в вашу же структуру 15 января 23 года у нас стартовали быстрые деньги это turbo мани и 12 февраля 23 года у нас стартовал быстрый старт это с turbo money а и сейчас мы с вами Пройдемся по, именно по кабинету. Выбирай свой путь к большим деньгам и определись со стратегией развития. Первое у нас всегда стоит в кабинете, это наше сердечко нашей компании. Это глобальный, неуправляемый маркетинг, клонопад компании. Один клон у нас стоит 500 рублей. Покупка клонов у нас без ограничений. Выполняется как самостоятельная программа. Плюс заполняется, вернее, как самостоятельная программа. И плюс клоны на переходящих площадках. Абонентская плата один раз всего лишь в месяц. И, вас, и это ваш клон будет лететь именно а, рандомно некоторые партнеры недопонимают они думают что абонентская плата это будет идти на администрацию на развитие нет ребята это ваш же клон который тоже принесет огромнейшее более 4 миллионов рублей принесет этот же клон который полетит у вас ваш, за 500 рублей turbo Манибокс у нас там есть нулевой стол, который стоит 1250. И э, два рабочих стола и третий стол выплаты. Э, первый стол стоит 2500. Второй стол стоит у нас 5. И третий стол выплаты это, э, стоит 10 тысяч. Это переход. Там есть турбомани и плюс 4 клона летит клонопад. Турбомани. Там всего лишь 3, 2 рабочих стола и третий стол полностью выплаты. Первый стол стоит 4,5, второй стоит, стоит 9, и третий стол выплаты это 18. Всего 3 стола, плюс 6 клонов летят в клонопад. Идеал М-Банк. Ход в первый стол тысячу рублей, всего лишь два рабочих и третий стол выплаты. Плюс треклонов, колонопад и переход в основную программу Идеал М-Мини. Идеал М-Мини это основная наша программа, самая любимая. Ход на нее составляет на первый стол полторы 1500, всего пять рабочих столов, а шестой стол это полностью ваша зарплата. Но на этих программах у нас, на основных, у нас зарплата идет в каждом столе. Переход в «Идеал М-Макси». «Идеал М-Макси» – это тоже наша основная, самая крутая программа. Ход на нее составляет 15 тысяч. Всего 5 э, рабо рабочих столов, а шестой стол – это выплаты. И на этой же программе у нас выплаты в каждом столе. Вы открываете для себя поток очень больших-больших денег, работая на этой площадке. Фабрика клонов ⁇ это две независимые программы, которые ну, имеют э, два рабочих стола семиместных э, за 1000 рублей и э, два стола рабочих за 10 тысяч. А третий стол э, на той и на другой программе. А это стол полностью ваши зарплатный вход на первую программу 1000, а на вторую, как я уже сказала, 10 тысяч. Это семиместные управляемые матрицы. Микромани это социальная программа. Вход на первый стол составляет 500 рублей. Всего два рабочих стола, а третий стол это полностью ваша зарплата. И у нас на этой программе точно также есть выплаты в каждом столе. И есть переход в идеал М-мини. Идеал М-максимани это мост к большим деньгам. Вход 5000 Всего два рабочих стола, а третий стол это ваша зарплата. Но и зарплату вы получаете точно так же и на первом столе и на втором. Переходы у нас идут в Идеал М Мини и в Идеал М Макси и в Идеал М Банк. Фасттрек это две независимые друг от друга программы линейно-шахматный маркетинг, и все деньги идут на баланс для вывода. Вход на первую программу составляет 750 рублей, а с каждого одного круга вы зарабатываете 1500, а на половиной программы вы зарабатываете 15000. Крутись, не ленись, эта программа «Бег по кругу». Здесь сколько вы будете бегать вокруг, этого стола одного, вот столько и будете получать. Три партнера, полторы тысячи. Шесть партнеров, три тысячи. Девять партнеров, четыре с половиной. На этой программе три партнера, три партнера, партнера это пятнадцать тысяч, шесть партнеров это тридцать тысяч, девять партнеров это 45 тысяч. И до бесконечности, сколько вы будете приглашать на эту а, программу, столько и будете получать. И дубль «Микс» – это две независимые, неуправляемые программы, а, неуправляемые матрицы. Ход – это на полторы тысячи, и второй вариант – это на три тысячи. А всего по 4 стола. Расстановка идет на этих программах слева направо на свободные места в вашу же структуру. Первый вариант это 3 клона в клонопад, а второй вариант 3-6 клонов летят в клонопад. А в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка, плюс а, в, отображаются ваши партнеры на 3 уровня в глубину. Ход у нас открыт в любую программу. На каждой программе ход открыт в любой стол. Можно создавать разные стратегии на всех программах. Докупать клону. И э, делать выгодные для вас позиции. Зарабатываем на построении Движемся в направлении больших денег. И у нас, обращаю ваше внимание, что есть два чата. Чат у нас один. Это поздравительных чеков чат-компании. И второй чат это промо-материалы. Поэтому вы должны знать свой кабинет, как это ваш офис. Это вы должны знать, где в вашем офисе, на, какой, на каком кабинете висит какая табличка. И вы должны знать, где на каждой программе находится кнопка маркетинг. Кнопку ролик посмотреть, научиться пользоваться такой функцией, как поисковик, просматривать полностью структуру всю свою. Для этого у нас в кабинете есть ролики по кабинету, где вы можете просмотреть, как правильно заполнить свой профиль, как прописать кошельки как поставить деньги, пополнить кабинет, как поставить на вывод и как пользоваться э, двумя бронями, как пользоваться э, поисковиком. Это должен изучить каждый каждый наш партнер. Вы должны свой кабинет знать как свои пять пальцев. И новому партнеру, когда приходит к вам партнер, вы обязаны провести как спонсор ознакомить полностью с кабинетом его кабинетом показать где что находится и начну я сегодняшнюю презентацию именно с социальной программы это микромании как вы видите перед вами два рабочих стола а третий стол это полностью ваша зарплата но у нас на каждой столе у нас идут выплаты вот такой вот у нас просто денежный, полностью весь денежный маркетинг. Вход у нас на первый стол 500 рублей, на второй 1000 рублей, на третий это полностью ваша зарплата. Но вы его можете а, миновать эти два стола, тем самым сокращать количество приглашенных партнеров, а начинать работать даже с этого стола. Первый партнер приходит, вы уходите, у вас открывается реинвестом первый стол, и вы улетаете в Идеал М-Мини. Со второго партнера 2000, с третьего 2000. Можно начинать и с первого. Можно с первого и второго. Здесь можно открывать и первый, и последний. Здесь можно выбирать любую стратегию, какая вам нравится. Моя задача показать вам маркетинг именно с первого стола вы купили эту программу за 500 рублей. Пригласили первого партнера. Эти 500 рублей у вас с этого партнера идут в накопительный баланс. Со второго партнера вы получаете 500 рублей на баланс для вывода. А с третий партнер вам дает переход за 1000 рублей. С первого 500 и с третьего. Вот они 1000 рублей. Вы, у вас автоматом купился ваш на второй столб за 1000 рублей как только первый партнер пригласил себе три партнера закрывает свой первый стол он приходит становится к вам на это место это 1000 рублей идет накопление второй партнер пригласил три партнера и приходит становится к вам на это место с этого партнера вы 1000 рублей получаете на баланс для вывода а третий партнер закрыл и пришел стал к вам на это место он дает вам первый и третий дает переход за 2000 в третий стол как только второй партнер первый партнер закрывает свой э, второй стол он придет и становится к вам на это место реинвест идет за спонсором первый стол и за полторы тысячи активируется наша основная программа идеал M мини но если вы там уже есть то ваш клон полетит по вашей броне Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. Второй партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится на это место. 2000 на баланс для вывода. Третий закрыл и приходит, становится на это место. 2000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. С малым количеством партнеров у вас вы заработали с 500 рублей 5500 и плюс... Ушли в Идеал М-Мини на эту же шикарную же площадку. Она, она у нас основная. И с этими же партнерами вы прошли три стола на Идеал М-Мини. И там заработали тоже деньги. Круто, круто. Очень круто. Вот она площадка FastTrack. Это, как я уже сказала, что это линейно шахматный маркетинг. Здесь полностью все деньги идут на баланс для вывода. А здесь нет столов. Я имею в виду а, всего лишь по одному рабочему столу. И вы будете все время крутиться на одном столе. У вас этот стол будет с трех партнеров закрываться и открываться реинвестом второй. Это точно так же. Вход на первую программу 7500, на вторую 7500 рублей. Как только вы пригласили первого партнера, 7500 идет на баланс для вывода. Со второго партнера у вас идет реинвест за спонсором, у вас открывается этот этот же стол такой третий партнер вам опять приносит 7500 на баланс для вывода итого три партнера у вас получили на баланс полторы тысячи и плюс у вас уже открылся новый стол вы выставляете опять на новом столе брони первую бронь и вторую. Первая бронь это всегда основная бронь, а вторая бронь это вспомогательная. И опять приглашаете, приглашаете четвертого партнера, опять получаете 7500 на баланс для вывода. Пятого пригласили, у вас опять открылся этот реинвест, идет за спонсоров. Вы пригласили шестого, у вас опять 7500 на баланс для вывода. У вас 6 партнеров, у вас 3000 на баланс для вывода. И так до бесконечности. Это деньги все идут на баланс для вывода. На этой программе точно так. Первый партнер вам приносит 7500 на баланс для вывода. Второй партнер вам реинвест открывает этот э, э, стол. Третий партнер вам приносит 7500 на баланс для вывода. 3 партнера у вас 15 тысяч на балансе для вывода. 4. Опять 7500 на баланс для вывода. С 5. У вас опять реинвест пошел за спонсором. У вас опять открылся этот новый стол. 6. Стол. 6. Партнер. Опять 7500 на баланс для вывода. 6 партнеров у вас уже 30 тысяч на баланс для вывода. 9 партнеров. у у вас 45 тысяч на баланс для вывода. Это вы решаете, на какую программу вам заходить. То ли вам нужно немножко денег, то ли вам нужно много денег. Ну, здесь еще я хочу сказать, что э, на этой программе можно э, приглашать сюда новичков. Чтобы новички сразу же пригласили первого партнера и увидели то, что... Получили деньги на баланс для вывода, Они вернули. Обычно те люди, которые только что пришли в интернет, они очень боятся потерять свои деньги. Пусть это даже 750, но они боятся их потерять. Поэтому новичков можно заводить на эту площадку. И они на этой площадке наработают себе команду. Они будут видеть, кто у них активный. Если... Реинвесты будут все лететь, ваших партнеров лететь к вам, так как вы спонсор. И будут точно так же вам закрывать ваши даже выплатные места. Допустим, что у вас первый один партнер пришел. Он приглашает себе, а у вас еще нет второго партнера. Он приглашает себе первого, получает 7500.00. Он приглашает второго, его реинвест летит к вам. И вам закрывает это реинвестное место. Он приглашает опять третьего партнера. Он получает опять 750. Он приглашает четвертого. Опять получает 750. Он приглашает пятого. А у вас еще нет только один партнер. У вас нет ни второго, ни третьего. Его реинвест закрывает вам это выплатное место, и вы получаете 750 а, на баланс для вывода а, за этого партнера. Вот здесь можно, если ваш живчик будет работать очень круто, то вы можете с одним партнером все время зарабатывать и зарабатывать. И на этой программе точно так же. Я думаю, что здесь никакой сложности нет. Она настолько легкая, она настолько... Ну, я не думаю, что здесь могут быть возникнут какие-то именно трудности. Единственное, что на 7500, если у вас есть партнер, а вы у вас не активированы за 7500, а ваш, вы нашли себе партнера, который хочет именно активировать вот эту а, программу, обратитесь к своему спонсору. Ну, как Елена Викторовна сказала, что не у всех спонсоров бывают такие деньги на балансе. Вы всегда можете к ней обратиться, и через демонстрацию экрана она вам даст. А Елена Викторовна эти 7500 вы активируетесь, получите вы а, свою а, от своего партнера, партнер ваш активируется, и вы вернете ей эти 7500. А, Итак, можно, можно обратиться к нашей администрации. Ну и идеал М Макси. Ой, прошу прощения. Максимани. Это наша программа. Как вы видите, здесь перед вами... Три стола. Два – это рабочие, а третий стол – это полностью ваша зарплата. Но зарплата у нас в каждом столе. Ход у нас. в первый стол пять тысяч, второй – 10 тысяч, и третий – 20 тысяч. Ход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Или можно с двух или сразу с трех. Это решаете вы сами. Как только к вам приходит первый партнер, эти 5000 идут накопления. Со второго партнера вы 4000 получаете на баланс для вывода, а за 1000 у вас активируется первый стол в Идеал М банки Третий партнер вам дает переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер. Закрывает свой первый стол и приходит к вам, становится на это место. Эти 10 идут накопления. Второй партнер, он приходит, становится к вам на это место. Вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 20 тысяч. В третий стол это полностью ваша зарплата. Как только к вам становится сюда первый партнер, за 5 тысяч летит реинвест за спонсором. А, именно первого стола. И за полторы тысячи активируется Идеал макси Наша крутая, а, самая крутая основная программа. Но если вы там есть, то ваш клон станет именно по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. Второй партнер вам дает 2000 на баланс для вывода. Третий партнер 2000, ой, 20 тысяч на баланс для вывода и 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, давайте подведем итог. Вы одним бизнес-местом прошли всего лишь один круг и заработали 54 тысячи. Вы вышли в идеал М-банк и вы вышли в идеал М-макси. На Идеал М-банке вы с этими же партнерами прошли там 3 стола, вы запустили там 3 клона и плюс заработали 12 тысяч. На Идеал М-максе вы с этими, же 3, с этими же своими партнерами прошли 3 стола и заработали 265 тысяч. Это круто. И плюс эти 54, вот такая вот у нас есть а, крутая закольцовка, которая позволяет нашим партнерам зарабатывать очень хорошие, большие деньги. Кто не активировал, ребята, эту площадку, попробуйте, активируйте. поработайте. она настолько а, интересная, вы даже не представляете, как ну, очень интересная. И сегодня я хочу просто обратиться к новичкам. Все мы разные и понимаем, что у каждого свой путь к успеху. Но если у вас есть спонсор, вам будет все это делать намного легче. Почему? Потому что ваш спонсор может указать вам путь к успеху. Но добиться успеха должны вы сами. Для меня лично это не просто слова, а заботясь о счастье других – мы находим свое собственное. Так говорил великий Платон. Поэтому мне хочется, чтобы новички нашей компании делали как можно меньше ошибок, как можно меньше лишних движений, чтобы они создавали стабильную, устойчивую и надежную работающую сеть. И их спонсоры в этом им содействовали. Мне хочется с вами поделиться некоторыми советами, которые, я надеюсь, вам помогут в вашем бизнесе. Делайте свой бизнес честно, с первого шага. Сегодня ты новичок, завтра ты уже спонсор. Если ты честен с собой, ты честен с окружающим миром. Вы еще только начинаете строить свой бизнес в сетевом маркетинге. Постарайтесь сделать это честно, с первого шага как в отношениях с партнерами, так и с другими сотрудниками. Только тогда будет перспектива. Неудача в сетевом маркетинге оборачивается начинание около 90% всех новичков. И происходит это в основном потому что люди считают, что можно стать миллионером за ближайшую пару недель, не прилагая к этому практически никаких своих усилий со своей стороны. Как известно, потерпевший крак новоявленный предприниматель в бизнесе наносит существенный вред компании. Он на каждом углу интернета кричит о том, что я был там в той компании, это фигня, это я там ничего не заработал, но всегда задавайте такому человеку, а что ты сделал? Что ты сделал для того, чтобы там заработать? Потенциальным партнером и в первую очередь он, конечно, наносит вред самому себе. Поэтому картину всей будущей деятельности, если она претендует на успех, необходимо созерцать реально, разумно и отчетливо. Невозможно за неделю стать миллионером. Поверьте мне, невозможно. Изучайте опыт, анализируйте деятельность своего спонсора. Очень скоро вы окажетесь на его месте. И вам лично придется обучать своих новичков. Очень полезно а постоянно вариться в жизни структуру, быть в курсе всех происходящих дней событий. И по этому поводу хочу поделиться с вами одной шуточной притчей. А, поспорили Лиса, Лев и Заяц. Кто быстрее достигнет, а, построит команду в сетевом бизнесе и начнет зарабатывать деньги. Заяц, я самый быстрый, я всех обегу, приглашу и при, а, предложу, и все придут в мою команду». «Лиса, я самая хитрая, любого смогу пригласить лев, я царь зверей, всем прикажу, и все придут в мою команду». Но на самом деле больше всех зарабатывает попугай. Попугай, он просто повторял все, что ему говорил спонсор. «Не стесняйтесь обращаться за помощью спонсору. Ваш спонсор существует специально для того, чтобы помочь вам построить свой собственный успешный бизнес». Не стесняйтесь ежедневно обращаться к нему за помощью. Однако любая медаль имеет две стороны. Если вы в течение нескольких месяцев подряд э, проявляете пассивность, спонсор будет работать с активными людьми. Запомните это. Стремящиеся к успеху. Не забывайте, вы у него не один. Считайте деньги, доходы. Только в своем кармане. Никогда не посчитывайте, сколько зарабатывал ваш спонсор благодаря вашей работе. Это не приносит пользы вашему бизнесу и вредно отразится на вашем здоровье. Всегда смотрите только на себя и вниз по структуре. Ведь не факт, что у того, кто имеет денег больше, чем вы, счастливее вас.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 Мечтай, чтобы жизнь прошла не в холостую, Чтобы не в пустую жизнь прошла. Мечтай, мечтай о малом или невероятном, Мечтай о чуде средств чудес, О том, что самому едва понятно, Нет для мечты лимита у небес. Мечтай, чтобы жизнь рутина не казалась, Чтоб не слетела пропасть не означай, Чтобы любилась, спелась и смеялась, Чтобы жилось и верилось. Мечтай! Нельзя изменить прошлое из изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Я благодарю всех за то, что вы приходите на мои презентации. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Ольга Разуманян и компания Идеальный Маркетинг. Я желаю всем активных партнеров и, конечно, больших-больших чеков. И желаю успешного старта всем новичкам в нашем бизнесе. Всем пока-пока.